Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас? Слава Богу все хорошо. А у вас как? Супер, Откуда ну, вы? Центральной Украины. Че как там у вас живется? А, слава Богу хорошо. Не бомбят? Не Нет, что-то что-то вот пару дней назад что-то было, но сейчас вроде нормально. Mm. Что думаешь о России? Ну, блядь, ну смотри, как тебе сказать, чтобы, ну, э, типа, раньше как-то, ну, типа, относился, ну, более-менее нормально, но все равно воевали, что это, с 14 -го года. Ну, а вот после начала войны, типа, было такое, вот, вот это, после 24 числа, 22 -го года, такое было, блядь, э, обозление, знаешь, ну, типа, на весь народ. Но как-то, ну, типа, вот даже говорю, и вот э, где-то 2% из 100, ну, реально люди, которые понимают, типа, что ну, что реально хуйня творится в мире, типа, и что, ну, что в большинстве немного, ну, не прав, ну, не именно ваш лидер. Но, а некоторые такие, ну, просто такие отморозки, пиздец, такую хуйню говорят, ты бы услышал, наверное, тоже бахуя был бы. Да, блядь, что правильно делают, что детей убивают. Ну, я типа таки напрямую спрашивал, типа говорю, ну, за вот что ебать? Конечно, ну, конечно, неправильно. Ну, знаешь, тут э, нарушил ваш президент. А что именно нарушил? Вот вы не знаете, Слышишь, говорю, что он имел? Минские соглаш... соглашения, что ли? Вот там... А их на... нет. Он нарушил. Блядь, ну вот пиздец, вот ты тоже не понимаешь. Почему? Ебать, понимаешь? за. Ну что за нарушение? Что, блядь, 24 числа, блядь, в пять утра, блядь, выпустили там сто ракет. Ну какое, блядь, нарушение? Минские соглашения были вообще в АТО. Ну, это вообще другая система, блядь. Какие Минские соглашения? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы из России? А че у вас там за за спиной что-то темный такой? А стена что ли такой? Окно, балкон. Не-не за за вами просто темный такой. Я что-то думаю. Это мной? Понятно, понятно. Вы из России? Да-да, из России. А можно задать вопрос? Вам все можно, если вы с Украины. Хорошо. А, этот, а, а какая цель спецоперации? Ну, блин, я, вы у простого человека спрашиваете. Вот, был бы я президентом Российской Федерации или депутатом, или каком-нибудь... Вы поддерживаете спецоперации? Я вам сказал, сказал что, я, что я, что я и вопрос. как я... объяснил бы суть. Понял понял, понял, понял. Я другой вопрос задаю, который касается вас. Вы поддерживаете спецоперации? Как поддерживаете? Вы ее поддерживаете или вы говорите, что это всего не должно происходить? Как вы, как вы, как вы относитесь к спецоперации? Я вам скажу вот так. Я голосовал за Путина. Это ваши все вопросы, должен, э, как бы сказать, на все вопросы ваши ответ. А, да, по, абсолютно верно. Вы ответили на все вопросы. Я понял, что вы овощ, которому не существует думать. Почему, просто... почему я овощ? Ну, потому обоснуйте, что вы даже не знаете, куда уходят. Объяс, я, объяс, я объясню, я объясню, почему вы овощ. Простой овощ, который не думает. Я объясняю, извините, но я объясню. Человек, который не интересуется даже, куда уходят его налоги, за что гибнут его соотечественники, а не гибнут, поверьте. Как и гибнут с украинской стороны, так и с русской. Вы даже не знаете цели этой. Когда русского человека спросить, какая цель спецоперации, а я что, это правительство, я не думаю. Правительство вам не разрешает думать, потому и вы не знаете этой цели. А я вам скажу, а я вам, я не договорил еще, а я вам скажу, в, это ваши деньги, это ваши деньги, потому что вы платите налоги. А куда идут эти деньги, вы не знаете. Ну, не знаете, так не знаете, потому что вам и не... не Правительство удобно, чтобы вы даже не знали, какая цель, куда идут ваши деньги, за что умирают ваши люди. Вот за что умирает российский солдат? За что он умирает? Куда наши налоги уходят? Вы можете, можете знаете? Ну, ну смотри. Ну, когда, в день, когда в один день? Когда один день? Смотрю, слушаю. <laughs> Ой, блин.